то теперь вся в крови душа. И уже говорю, я не маме, а в чужой их охочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень. Это к завтраму все заживет.